Да, днем рождения молодой. Да у меня завтра еще. Привет, Мастер Привет, Да. Ой, бля, я Что-то знакомое, напомни. Здорово! Здорово! Харьков, Киев, находится в Днепре. мега коллаборация, мега-людей. Всем здорово. Мы, ебать, приехали в Днепр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 Без, бред, бред, бред, да Поднять, понятно. Она... Ну она скорее всего сейчас По... сей, А дальше сей. после подъем. Что... Ну ушел ну, Я задержу такой шаг. Перевернем ее пустом. Да, а такой... не а Нет, поэтому не такой... Да, не да проще. Если все подвинь, разом, Не работает. Проникновение. и канализация. Давай.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 <с1> <с2> <с2> Нахрена? <с2> <с2> а <с2> вот микрофон, пузарик, дырочка, пауэрбан, видишь, <с2> дырочка. Ебать Ну <с2> а <телек> есть там? <с2> <с2> и две сим-карты <с2> Так, короче, попали А, ну еще <с2> дальше <с2> идет Ну, <с2> как я жарюсь, как ебаные шашлы. Ну, жариться не жаримся, но вареными будем <с2> А, <с2> а они дальше пошли, да, в галерею?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 Опа, Шо это, мим... Ролтон, да, что это мими... да, будет? Да. Underground survival. <свяк> Еда на ставочек, <свяк> да не снимай! <свяк> <не смей, свяк> ну, давай, Да не давай, давай, в рот, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Well, well, well. How you say about the city uh, of the Днепр? Uh, uh, uh, so, so huh? I agree with uh, this fucking asshole. I wanna fuck him, I I I I not game and I really not be able to do it. Sorry I, I but just, uh you're, just, your PSD s now turn corn to the right. Just uh, Shut the what, fuck what, up. What fuck the fuck you're shut uh fuck v shut the fuck shut the fuck up and this. Yo you crushed? I'm not crushed, uh, I'm Windows. Where are we going blit motherfuckers? It's too peak. Oh pick, Russian, uh, you know, <laughs> you you you stupid. I said you что нам надо turn, <laughs> <нужно> turn <laughs> to the right. You so know? Нахуй мы сюда go. Нам нужно turn to the right. <laughs> uh, right. Yeah. Yeah. Sorry, but my language очень короче. Это о, ноги, может Так, пойти в кино Синема Звоните ее? Мы хотим Вернуть в и пойти нахуй Понял? Понял? И ссох И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 ведь <свят> <свят> <Влад, свят> Есть какие-то мысли вообще, как попасть сюда? Слышь, ну, я думаю, про то, чем... а Слишком просто мне или... слышишь? Слишком просто. Это замануха. Тут объемники, наверное, да, должны быть. Герконы по-любому, Пос Слышишь, посмотри, пожалуйста, на секунду. Аку тихонечко на предмет Герконов. А вами... Порядок?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 такой диссонанс: действующая, скорее всего, железная дорога и не действующая канатная, которая пересекается, да? Есть что-то в этом? У тебя что-то есть сзади там? Ты не смотрел? А катыши есть сзади? А, эти картриджи, да, опарыши, я понял. Тут, короче, спор возник, что контактные провода могут, блять, как-то, типа вот так. Да, Киевси <связь> <как, бля, связь> сразу, нахуй. Сука, а мы долбоёбы, понимаешь, нахуй? Ему 18, блядь. Вы тут самые старые, блядь. Порядок? Порядок? А у, у меня есть. Здесь ну, и ну, рядом, <связь> рядом. <связь> Итак, хочу прервать во время видоса на одну очень важную новость. Смотрите.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 Быстрее, я, я, ебу там ебало, еду, еду. я ебу там уебалу, пизда. Ярик хуяры, блядь, пизда. Другой нема, Ярик хуярить. А Давай залезай к нам, пока далеко не уехал. Тихо, тормози. Вася, Ярик. Тихо. Ярик. Я ебу там уебала, сука.